Всем привет, и с вами Кейт Сет, и это в ритму, и это хорошо. Много слов. А ты? А, да, точно. Я хочу показать вам свои новые вещи, которые накопились за то время, пока я не снимала видео. Опять много слов, блин. Заканчивать. Ну, только о чем я Хочу А что самое интересное? Нет, ну интересное, но ну, не интересное. Вот такое... Смотрите. Это помада морозка. Это защитная помада. Вы защищать от мороза. Я ее всегда могу. Я ее уже испортила. М -м -м. Она пахнет ванилью. У меня пока что ваниль не хватит. Дальше идет вот такая розовая хрень это лизун. я его доставал только один раз и он, знаете, крайне не понравился как может понравиться? Фу, блин! Какая гадость! Фу, ну кто ее придумал? Я не могу понять! Вот. вроде прикольно, а вроде... и что самое прикольное? В ней... Класс. Ух, фу, думаю, упадет камера. Ну, это лизум. Дальше, пожалуй, это будет браслет такой вот леопард или жирафовый. Я не знаю, что это леопард или жираф, но на что-то похоже. На нем я уже все подписалась. Э, на нем я уже все подписалась, в смысле? Э, да. Я раскрывать свое имя. Опять. Ау, блин! Пипец, как больно бьет. И дальше у нас идет вот такая фарфоровая кукла Я э, обожаю фарфоровых кукол. Правда, у меня их всего было в жизни только трое. А, По-моему, трое. Да, трое. Э, вот это. Еще такая же. Только в сильном платье с длинными волосами. Не помню, как как она выглядела. Ах, я не люблю, не люблю скамели, фарфор. Э, э, э. Ну, в общем. это кукла Снегурочка. Я ее обожаю. Да какая ручка! Вот эти у меня ручки какие Я супер робот Снегурочка. Лева, да? Ну в общем, а, дальше. Это плеер ДНС с наушниками. А, он сейчас не заряжен. Я сейчас его а, размотаю. Только только распечатал, уже запутала. Тупой и еще тупее. Тупой и еще тупее тупой тупой тупой полный отпуск мозгов полный мозгов это программа вот это денесовский плеер сейчас он разряжет сейчас я у него включу вот это uh, Uh, набор uh, s883 uh, <связывая> у кого такой же uh, <связывая> не стреляет ну вообще это пле. он черно рыжий я не буду uh, обзор делать возможно я буду делать обзор но отдельно ладно дальше <связывая> вот это я только сегодня купила это охрененно Такого больше нет. А, не так, все, ладно. Нельзя отвлекаться на телек. А, вот. Это тетрадка. Орудие смерти городкостей костей. Вот так Я сама не смогу нарисовать, поняли? Mm -hmm. Ну, в общем, и с этой стороны, и с этой стороны, сначок в И вот здесь город. Я так не поняла, что это за город. Uh, Но ну, uh, эта тетрадка в клетку. Uh, она используется как постер Я ее повесила на стенку. И сняла. Я обожаю этот фильм. Я всем советую его посмотреть, кто не смотрел. Я ставлю ссылку на плейн, то есть на сайт с этим фильмом. Не пожалеете, правда. А, он что-то вроде сумерок, но что-то не и вроде не сумерок. Короче, своеобразный фильм. Это, это фэнтези, романтика, немного комедия. А что-то вроде ужасов. А, короче, вам просто надо его посмотреть. Это мой Или мой любимый Нет, я не могу выбрать. А... <связывается> <связывается> <связывается> я научить заняла. Я делаю так в школе. Когда что-то мне нравится, я хочу выпить подружку для вообще Только не скрывает. Ах! Сейчас мы моей подружке забудьте это все, поняли? В общем, а -а -а, орудие смерти город костей. Дальше. Не знаю, э -э, лучше ли это, этого или хуже. Но это 73.7 каталог городская жизнь. А, здесь 73 а, написано, э, к ней, а, городская жизнь каталог <как> и картинки. То есть здесь а, сейчас 73 а, а, городская жизнь каталог включает новые заведения и общественные участки. А, игра для детей старше 12 лет. Полностью русский, э, русский язык для игры требуется Симстри. Я знала, где купить Sims 3, но я не знаю, там осталась только одна упаковка, и я не знаю, найдут ли я ее спрятала далеко. Вот. О, знакомьтесь в О, Качайтесь и общайтесь в спортзале. Запиши, запишите детей в подготовительную школу. Гуляйте и отдыхайте в парке. Посетите современную библиотеку или создайте ее копию дома. За, закупите все необходимое в экспресс -бак бакалье господи, и новый наряд для работы и отдыха. Вот мне здесь не нравятся вот эти вот сапоги и прическа. В общем, вот и так выглядит кафе, так выглядит э, детская площадка, так выглядит э, спортзал и это прачечная, да, прачечная. Вот оно и синтез и вот так выглядит. Почему здесь прачечная сделана? С я не знаю. Выглядит такой клевый диск, блин, хочется включить и играть. На нет. И говорит-то нету, блин. И последнее, что у меня на сегодня, это комиксы. Вот, это три комикса. Самые последние, которые у меня купили, комиксы. Первый мне купили вот такой. Это Человек-паук, Марвел. Сейчас просто мстители все соединились, поэтому на картинке видите женщин, паука человека, паука Халк и Росомаху в одной картине. А, с этой стороны, опять же, что-то такое. Что-то что невероятное, что мне хочется купить, но нельзя. Дальше мне купили. купили вот этот комикс. Это мстители страховлати злой из прошлого. Это типа красный череп, дочка красного черепа. И вот, мне нравится вот это. И вот это тоже что-то невероятное, мстители Marvel. В общем, скажем, просто здесь мстители, которые Читайте новых приключение мстителей 25 сентября 2004. О господи 6 плюсов а, Супер битва Черная вдова против Человека-паука Кто же победит блин Кто нахрен победит Он с приключениями мстителей в России Досье на Капитана Америка Супер битва Черная 2 против Человека-паука Шпионский тест А также постеры, игры, головоломки И многое другое Короче и подарок шутер со стрелами. От сокалинного глаза. Не помню. И самое главное, что я узнала, что. В общем, я это узнала. Ну и еще один. комикс марвел железный человек здесь изображен железный человек мне нравится эта картинка потому что от него летает такой злое злая маска и сразу доброго человека полка который все и человек полка железного человека который все защищает и всем нравится здесь же тоже изображен железный человек вот это очень красивая, красивая изображена, потому что здесь э, сделана такая, такой, как как их называют, блин, вот я не помню, как их называют. Э, здесь э, тоже интересно, вроде и э, Истор... Здесь три истории. Не две, как э, во всех э, этих, а три. Давайте посмотрим. Страх, Страх во плоти. Э, последствия железный человек. Послесловие. Извините. Я вам не буду читать, я вам покажу просто э, лицо железного человека. То есть, что не старта? Вот. Я не знала. Нравится вам? Не нравится, Мне нравится. Вроде. Пере перерумянили его. Вот, посмотрите, их бедный какой. Весь красный. Боже мой. Ну кто ж так делает, люди? Здесь каменное проклятие. Горгулий. И вот, вот Антони Старк, вот в этом злом костюме, он обалденный, у него шипы, во-первых, я люблю шипы, О, он черный, с серым. это я тоже обожаю, и самое главное, что он в стиле Тора, да, у него броня, а через нее светится свет, потому что, по-божески, -по -по, по как-то. Асгард. И вот здесь. Не знаю, почему, но Тони, Тони Старк жрет. Вот. Серьезно, он жрет. Он разговаривает с Гарбулей и говорит с... А, Живот. Блин как же, как же его зовут, блин конечно супочка проходи Дай, слушайте, да. ну в общем ну вы поняли все я не хочу говорить об этом и дальше э, его осветляют и Начинается другая история, о чем я говорю. И здесь уже изображен торт. Мне нравится картинка. Здесь подписано... А. Не, не вижу. Имя. а вот здесь вот, вот вообще я не понимаю комиксов ну что это такое это что будущее я не могу понять сейчас я его прочитаю э, Капитан Америка ну здесь э, упоминается кто есть кто Тору. я так думаю э, Капитан Америка лидер э, Локи брат здесь у нас как девочка мне это не нравится Жизнь человек, какого хрена он противоположность? Сиф, вдова. Какого хрена? А на что его жена была, Блин. Я не могу понять. Один отец. Ну, какого хрена он вообще сдох, я не могу понять. Ова. И вот здесь Джин постер неразделенный я вообще не в курсе что Если это хотите. такое Если хотите, ситуации, новость, здесь какой то маленький хип какая то огромная а только какой то будет. молодой это И просто охренеть я не могу понять. Ну что это такое, блин, ну? Я не понимаю. А, блин. Кто это вообще такие? Что это? Что? Кто? Где? Когда? И самое, что мне нравится, это. Иногда происходит несчастье. Вера рушится. Боги умирают. История заканчивается. И тут начинает. И тут. История начинается. Он оживает. Что будет дальше? Интрига, все, наплевее. Вот. К сожалению, это все. Опять-таки, Ну ладно и и самое последнее я к нему не готовилась я только сейчас про него вспомнила я все равно вам покажу сейчас Это они черные с зелеными, такими яркими, зелеными полосками. Ох, вот. Mm. Они очень удобные, uh, я в них ходила на физкультуру только один раз. И в них совсем не жарко. Это трикотаж. Uh, они такие, как. Сейчас я вам скажу, что это за фирма. Это твое, сделано в России. Твое. Прикольно. Это... как? Качественные. То есть, блин, первоначальная марка вот. У них написано твое И только в Рауле у нас есть такое чудо магазина. Вот. всем хороших фильмов всем хороших комиксов кстати я не показала вам эдитар а, всем хороших украшений всякой хрени а, покупайте больше кукол и слушайте хорошую музыку а самое главное берегите свои губы поняли? и играйте в хорошие игры а, все таки что мне нравится из всего вот этого, из всего вот этого? Мне нравится больше всего кукла. Она просто прекрасна. Я обожаю куклу. Я люблю кукол. Она такая маленькая, хорошая. Но я обрезала платьишко. Вот здесь я разрезала ей, чтобы его можно было снять. Сейчас вам покажу ее без платья. Шапку, к сожалению, не снять, но платье мод. у нее могут э, ноги двигаться, руки двигаться. вот, к сожалению, не может. Э, и шапку тоже снять нельзя. А можно ей поменять плечо. Мы берем вот так ее две косички и э, делаем их вот так вот. Кажется, что у нее хвостик если вам не кажется, вы слепой. Понял. Сейчас, если кто-нибудь не подпишется, я, я вас найду. Пожалуйста, ну посмотрите видео. А я, когда посижу, чтобы поставить это на картинку. в общем, все, кто сейчас меня понимает, то есть те, кто смотрят эти видео э, и делают свои видео, вы понимаете, что мне сейчас сложно говорить. Мне надо э, говорить очень громко, чтобы меня услышали с э, расстояния. И я сейчас не хочу говорить. А просто снять хорошую... Вы поняли? Блин, э, э, во всем. Пока, слушай.